но ну, в том числе я буду говорить на примере Ольги, это вы вы достойны лучшего, никогда не позволяйте себе не доверять, вот мы вчера смотрели Луизу Хей, да, на самом деле кто-то там тримал и я могу это предположить, потому что мы устали, вот. Но, тем не менее, там очень много интересных вещей, и я хочу повторить, что э, Вселенная, она действительно приготовила для вас лучшее. И каждый человек, который здесь находится в этом автобусе, он не случайен. Да? Я вас говорю, давно и долго собирал на одном пароходе. Так вот. а? Крас... Красавиц имеется да, да, да, Конечно, всех всех успешных, а вы про что? Про красивых Да, успешных собирали, всех успешных Вот Так вот, э, на самом деле Амбассадор это лучшее для тебя Почему? Потому что первая Систему ЕС назвали ЕС не просто так Это ответ на многие вопросы Как мне помолодеть? Есть ли такая система ЕС? А могу ли я стать богатым? Есть ли такие способы? Yes, yes, yes, yes. И э, именно амбассадор, он позволяет человеку э, погрузиться. Погрузиться в первую очередь для себя. В себя и, э, конечно же, в бизнес. Потому что ну, я не буду здесь говорить о мотивациях, внутренних дубликациях и так далее. Давайте я буду говорить лично про себя. Э, почему очень важно... Рекомендовать новичков на амбассадор Ну первое, давайте мы поговорим о том, что я вам так э, приоткрою завесу 2020 года 2020 год будет объявлен годом амбассадоров. Что это такое? Вот я Оли сказал, ты сейчас возьмешь джамбо, да, хороший, достойный пакет, но на самом деле ты рано или поздно начнешь покупать апгрейд, а апгрейд и твой джамбо приравняется к бэзику, да, и ты все равно будешь покупать апгрейд. Для чего? Для того, чтобы стать э, амбассадором 200, 200, 2020 года. Будут специальные клубы разработаны, клуб «Амбассадор», специальные тренинги, специальные э, акции, специальные привилегии, специальные цены, специальные подарки, специальные розыгрыши. Все это будет даваться именно для тех людей, которые хотя бы один раз, а мы можем его купить только один раз, это «Амбассадор». Поэтому для того, чтобы не напрягать людей на двойные проплаты, дайте им возможность приобрести амбассадор. Вот вот представьте себе, когда мы в 2020 году сможем с вами поехать, допустим, на трехдневный семинар, вот не... Ну, Какое-то сделать погружение Или какие-то будут специальные Разыграны там яблочные подарки Специальные акции И ваш человек скажет То есть он будет вынужден А. Приобрести Сделать апгрейд и второе, он не тратит свою энергию, а он уже включает новые амбассадоры для того, чтобы поехать на эти семинары или воспользоваться всеми привилегиями не только самому, но и членам своей команды. Второй момент, который позволяет, потому что не забывайте, мы все пришли сюда для того, чтобы зарабатывать деньги. Я всегда говорила, дайте мне деньги, а что купить, я без вас разберусь. И когда вы приобретаете амбассадор, то у вас есть привилегии, но и вы покупаете своего спонсора. Вот здесь я поподробнее. Когда у меня мой партнер покупает бэзик, я ему задаю, нет, ну я же не там... Не какой-то монстр, я задаю ему вопрос, ты сейчас покупаешь basic, потому что хочешь попробовать, тогда это не со мной, ты клиент. А если ты хочешь бизнес, тогда давай мы определимся в сроках, когда ты сделаешь апгрейд. Ибо потому что я должна понимать, что ты серьезный человек. И если у тебя basic, значит мы максимальный срок это 30 дней чтобы ты купил амбассадор но для этого что ты будешь делать если он нифига не делает он просто потом вам всю оставшуюся жизнь будет просто отсасывать мозги и мешать вашему бизнесу как сказал мой спонсор если вы уставшие валите отсюда вот вам здесь не не, не, не мешайте нам да. расчистите дорогу ибо вселенной, не терпит пустоты один ушел, два придут это точно и будут еще драться так вот значит, он покупает меня, покупает на полгода, потому что амбассадор дает срок 180 дней и соответственно все 180 дней мой новичок с амбассадором он имеет право на претензию ко мне, что я к нему не уделяю внимания например ну, конечно злоупотреблять не надо, да но по крайней мере он на это, он, я уже получила комиссионные 250 долларов, а в этом месяце 500. И, соответственно, уже законы энергии, денег не нарушены. Я к этому говорю. Потому что если вы начнете, как это, если дешево давать, поломается кровать, да? Вот. Ну да. А я всегда говорю, лучше... А я всегда говорю, лучше секс и кроватка, чем гранит и оградка. А так вроде как уже за деньги, да? Соответственно, что он будет делать? В нем будет сила, у него 180 дней сапфира у него будут спецподарки вот мы например сейчас разрабатываем уже в пакете амбассадоры допустим человек будет уже получать аксессуары допустим значок амбассадор там майко амбассадор там какой-то книжку эту там что-то ампасадор что у него будут отличительные моменты и соответственно он на что будет мотивировать на подобное на подобное ведь для того чтобы заработать 250 долларов вам нужно 10 новичков 10 базиков да но ну, ну, это же головой можно поехать -то. вы что? я понимаю что многодетные семьи приветствуются но не настолько же в бизнесе это конечно намного э, ну, тяжелее накладнее да накладнее вот а если же человек, который купил амбассадор, он будет рассказывать, он будет запускать туда энергию, а люди очень чувствительны к вашей энергии, к вашим страхам, к вашим сомнениям, соответственно, он, ну вот сейчас, да, два амбассадора и, пожалуйста, вот тебе уже тысячу долларов. Два амбассадора. Я сейчас, у меня зародилась новая команда, причем команда, как я начинал 20 лет назад, вот Лариса Балтетис, она помнит, и Лиля Руденко, да, к нам приходили предприниматели, у нас не было э, никаких сетевиков, мы их и не знали, поскольку мы сами из другой, такой, скажем, области. Вот. И сейчас у меня та же самая команда начинается, рождается из предпринимателей, но это амбициозные предприниматели, которые, конечно, хотят признания путешествия, признание путешествия. Деньги вроде как есть. Так вот, они уже сейчас понимают, что такое амбассадор. И когда я объявила им, сказала, я говорю, вот тебе, пожалуйста, твоя инвестиция, это 1200 долларов, 4 человека ты включаешь, я не говорю слово «подписал», да, вот это вот а, «ты подписался», это что-то, знаете, с области вот этих военных действий, вот, в «добровольце». То есть ты включил в бизнес 4 человека, и а ты вернул свои деньги. Вот. потому что в бизнесе есть одно преступление — не зарабатывать деньги. И э, базики они никогда не решат ваши финансовые проблемы и никогда не дадут вам мотивацию на, конечно, высокие квалификации. Это я вам сразу говорю. Поэтому, а сейчас тем более, у нас есть еще время, сегодня только 21-е, то есть у нас есть еще 9 дней, которые могут позволить вам за два амбассадора сразу же приобрести, вернуть, заработать 1000 долларов. Тем более, смотрите, если вы купили пакет, если вы купили пакет э, «Милана», да, э, который дает вам с ваши тревел-балы, или же там, пусть даже я буду говорить о среднем пакете, потому что вот я, например, купила средний пакет, он для меня финансово был более выгодный, но 40%, хотя, конечно, стопроцентно всегда больше, чем 40%. Так вот, я подписываю Амбассадор, значит, что я зарабатываю 500 долларов, и мне дают 35 тревел баллов, потому что 25 за подписание Амбассадора и 40% это 10. Еще тревел баллов Я те же самые тревел баллы получаю Как будто там у меня кто-то же это, там, Как я лично бы купила для себя Поэтому мне сейчас очень-очень выгодно Да еще 500 CV Да и так, далее, и так далее Значит всем рекомендую Для того чтобы стать настоящим амбассадором Вы Погружаетесь в эту тему У кого нет амбассадора Сделать апгрейды Приглашать только на амбассадор Обязательно Средний пакет Маленький это унизительно Большой это вопросительно Но средний пакет Приобрести наш Милану экспода И конечно же Поставьте себе цели подписывать И вы станете элитными Квалифицированными И конечно же богатыми Спасибо